Зовут, поверить снова в чудеса Альпы зовут Смелым быть всегда друзья навеки Мы все на пасе победим и не отступим никогда альпийская история день рождения косули каприи сегодняшний день в альпах прекрасен как никогда красавица косуля празднует свой первый день рождения она позвала гостей и приготовила вкусный обед какой ты молодец ах, Роги, Роги, Роги, Роги, Роги а? это ты, Коки? а ты чего с коробкой сидишь? <свист> uh, я проверял, положил ли я подарок в коробку uh -huh. А ты не забыл, что мы должны были сделать? Воздушные шары и фейерверк? Вот-вот, сначала шары Их мы быстро надуем <свист> <свист> <свист> Роги, тебе не кажется, что мы немного медленно надуваем шары? Думаешь? Давай дуй. Бе беда! Привет, Авинья. Что на этот раз? Бе беда! Мы играли, я случайно э, споткнулась об камушек, камушек выскочил и лучше сами посмотрите. Роги? А как же шары? Бери с собой, там дадуем. Так, так Мы хотели вбить камушек назад, но наши копытцы еще мягкие, а у тебя роги твердые. У меня? Дороги, да, давай не скромничай, покажи силу своих копытцев. <ootha> ну вот готово. Роги. Что? Э, uh -uh. Мне кажется, что мы с тобой немножко опоздаем. Авинья, вы идите на праздник, а мы, мы будем позже. Что это вы с гейзерами играете? Вы в капри на день рождения не идете? Мы тут делом заняты. Земля вот-вот лопнет. Но, no, но. No. Коки, что такое гейзеры? Не знаю. Ты давай не отлынивай. Коки. Что? Камни кончились. Ля, ля, ля, ля. О! На! Пробуй этим. Скоро уже вечер. А мы обещали капри и фейерверк и шарики. И, кажется, я не успею подарить ей подарок. Ах, там, наверное, уже торт режут. Ага. И она наверняка такая красивая. А я ей подарок приготовил. Нажимаешь и... Опа! Ах, как жаль, что мы не взяли наши дудочки. А то бы быстро домчались до Каприи. Будет капри, подарок и шарики. Ура! А как же мы туда доберемся? А, доберемся! Ты еще шары надуй! я веточкой заткну раз камней нет Роги режь веревку! О! О, с ними никогда не соскучишься. Не переживай. Раз Роги тебе обещал, то он и с неба свалится, но придет, Надеюсь. Что это там? А, спасибо вам, мои дорогие. Какой прекрасный день рождения получился! А, шарики! Каприя, а это тебе. Как это мило! О, спасибо! Какой красивый фейерверк! Какой фейерверк? А, этот, да, мы такие Альпы зовут, по снова в чудеса Альпы зовут, смелым бы всегда, друзья на Мы все на пасти, победимы, и не отступим никогда.